Здравствуйте, мои дорогие! Меня зовут Родораст, и сегодня у нас будет расслабленная, хоть и длительная беседа о том, как нужно обращаться с описаниями в ролевых играх. Отступление для тех, кто не следит за каналом. Неделю назад я углубился в научные дебри, и там было много всякой психологии и игровой науки, что далеко не всем зашло, но я лично все равно считаю, что такой ликбез полезен и буду продолжать вас порою низводить и курощать на эту тему. А затем в понедельник вышел сравнительно длинный выпуск, в подготовку которого я радостно вбухал чуть ли не месяц и не пожалел ни о единой секунде. Выпуск был про дварфов в подземельях и драконах и о том, откуда они там появились. Я рассказал о скандинавских двергах старшей Эдды, о черных эльфах младшей Эдды, о двер... цвергах из эм, сказок братьев Грим. О гномах э, Толкина и даже успел как-то как своими словами изложить кое-какие легенды про Мородина и Динка, Розана и всяких Двергеров и дурзагон. В общем, не пропустите, там хоть и не в пятницу, но получилось, по-моему, хорошо. Итак, сегодняшняя тема это описание. Вот вы, скажем, игру ведете, персонажи открывают замок, тянут за ручку, заходят куда-то, а там что? Комната 5 на 5, дыра в полу, сундук в углу? Или там кабинет лорда с открытым бюро у окна и незакрытой чернильницей. Или может там вообще какие-то неписи стоят, их тоже надо как-то описывать. Вот об этом давайте поглубже. Для начала существует несколько подходов вообще к тому, как организовывать описание. Как минимум четверка вот разных подходов насчитывается. Подход номер раз. Это выделять самому что-то важное и успевать сказать только об этом. Вот как я только что сказал. Вы вошли в комнату, вот в углу сундук, в полу дыра. Дальше что хотите, то с ними и делайте, но э, так вот как бы эти два элемента сразу описываются. Это такой весьма олдскульный метод, который работает или совсем уж в жестко зафиксированных данженах, или используется как один из возможных методов коммуникации с игроками с так называемым CRPG синдромом. Дело в том, что в компьютерных видеоиграх, кстати, чаще все-таки не ролевых, не RPG, а квестах, для прохождения нужен так называемый пиксель-хантинг. Это охота на кусочек экрана размером иногда там всего в несколько пикселей, на который можно и нужно было нажать, чтобы чего-то там достичь. Нам дернуть за канат, откатить камень, я не знаю, наступить куда-то. Подобное фрагментарное описание позволяет сразу очертить такие вот области, с которыми можно взаимодействовать. И дальше игроки без лишней суеты могут сами сказать: хотят они сначала в дырку заглянуть или сначала сундук вскрыть. Но как бы больше у них там больше им там делать нечем. Я советовал бы слишком не упирать на этот метод, как минимум, потому что его лучше воплощают компьютерные и мобильные игры. А делать так, чтобы заведомо проигрывать альтернативе, довольно странно с нашей стороны. Это хорошо работает как метод акклиматизации таких вот игроков, которые э, идут к нам из, э, из видеоигр. Но потихоньку надо добавлять всякие детали, которые дадут понять, что не все, что пассивно не нужно, и не все, что сразу бросается в глаза, должно срабатывать на какие-то клики. Метод номер два — это ждать, когда игроки спросят, а до того молчать, как заслуженный партизан. Замок? Да, открыли. Зашли? Да, зашли. А, оглядываетесь, ну тогда вот видите там то-то, то-то. А стены простукиваете, ну тогда еще вот это. А на потолок полезли, ну вот это еще. Да. Этот метод не то чтобы плохой, он тоже отдает э, немного видеоиграми. Пока не нажмешь, не узнаешь, чего там такое. И вместе с тем он довольно скучен для мастера. Вы как хотите, но мастеру нужно давать возможность развлекаться, я так думаю. И без того, в общем-то, как бы трудно и сложно. А если еще не очень весело будет, так совсем хоть на стенку лезть. Ну если там на потолок, что возможно. Следующий метод довольно популярный у самых разных мастеров и сводится он к тому, чтобы рассказывать самому сразу как можно больше. И камни пола, мол, они мокрые, шершавые, и пахнет солеными огурцами, и комары вокруг зудят, и закат полыхает, и ветер шалун задирает подолы, и на каждой стене висят картины, на первой из них как раз вот король-основатель Алого Королевства Жордан-Просветитель, а рама картины расклеилась, и из щелки в углу торчат лапы паука, который заплел уже пол холста и завесил его сушеными тельцами мух и ухковерток, ну и так далее, вы меня поняли. Целью такого описания обычно считается массированная атака на чувство восприятия игроков, после которой они должны обрести просветление и понять, что кликабельно в этой ситуации все, что угодно. И можно с одинаковым успехом дать заявку, как бы попытаться открыть сундук, ну или, скажем, не подуть на паука. Достигается эта цель далеко не всегда, но в комбинации со вторым методом и со здравым смыслом, про который забывать не стоит, Потому что здравый смысл не позволяет тратить по полчаса на описание скрипучих сапогов мимо проходящего капитана городской стражи. Если вот так использовать, то метод получается вполне и вполне годный. Четвертый метод, более популярный в одних системах и совсем невозможный в других, это попросить игрока рассказать, что видит его персонаж. Для указания на такой эпизод в рамках обычной игры чаще, часто начинают использовать всякие страшные словосочетания вроде «нарративных прав». Не сильно углубляясь в эту тему, которая достойна отдельного выпуска, если э, мы до него дойдем. Могу сказать только, что из всяких психологий известно, что лучше запоминается то, что человек рассказывает сам, чем то, что ему рассказывает кто-то еще. Поэтому такой метод я лично использую даже в самых что ни на есть классических системах железно уже много лет в начале каждой игровой сессии для того, чтобы вспомнить, что было в прошлый раз. Понимаете, когда игрок сам рассказывает, что в прошлый раз было, своими словами, он с одной стороны это сам лучше вспоминает и потом запоминает на будущее, а с другой стороны, вы как ведущий можете послушать не просто о том, что там точно было, а что было запомнено игроками, как оно было запомнено, как именно, какие детали и в каком виде отложились у них в память. Одно дело, если они скажут, что да, вот мы потом пошли к старости, и этот жадный хрыть послал нас там к ведьме. А другое дело, если вот мы пошли к старости, а он, ха, он лез из кожи вон, пытаясь нас впечатлить, они, он не знал, что мы знакомы с самим маркизом Мармадюком. К этому всему нужно прислушиваться и тихонечко мотать на свой пышный мастерский ус. Второе очень полезное применение такому подходу, опять-таки, в самых классических системах, отдающих права рассказчика раз навсегда мастеру. Это утилизация игроков, хорошо знающих сеттинг. Когда я делал выпуск про тяжелые сеттинги, вы мне там пеняли на то, что я не упомянул, что если браться водить по тяжелому сеттингу, не зная всех его мелочей и деталей, то игроки, мол, сожрут с потрохами. Не надо позволять есть себя игрокам, надо использовать то, что дает нам судьба, поворачивая все себе на благо. Знает игрок планшафт хорошо, завели вы партию не знаю там, в зал пиршеств. Хорошо, дайте ему описать, что там происходит и как оно выглядит. И игроку весело, и вам работы меньше. Я сам бывал в роли таких успешно утилизированных игроков в играх по планшафту, по Нарути, по темному солнцу, по, по звездному пути и так далее. Разобравшись с организацией описаний, давайте все-таки перейдем на то, как их нужно составлять и какие они вообще должны быть. Я прошерстил много различных сборников советов на эту тему и выбрал те советы, которые лично мне показались уместными. И сейчас вам их вот выложу в том порядке, как вспомню, с примерами из настольных ролевых игр. Во-первых, используйте явные описания и конкретный язык. Описываться в идеале должны вещи, а не эмоции. Это делается для того, чтобы быть ближе к пониманию того, что происходит у игроков в голове. Если вы скажете там, вот в комнату вошел высокий мужчина с пышными усами, одетый в военный комзол синего цвета, то образы, возникшие в головах у игроков, будут с большим шансом близки друг к другу и к вашему образу. А если вы скажете, что там, вбежал радостный путешественник, производящий впечатление военного. Это неплохо, но... Вот это вбегание, то, что он военный, то, что он радостен. Это можно себе нафантазировать пятьюстами различными способами. И какой выбрал каждый из сидящих за вашим столом игроков, для вас будет до поры до времени загадкой. Второго шанса создать первое впечатление не будет, как не бывает его и в жизни. Во-вторых, не бойтесь физических описаний. Они создают персонажа мастерского, они выводят его из ничего. Пары деталей недостаточно, если вы хотите, чтобы персонаж запомнился. Не зацикливайтесь на каких-нибудь особенностях лица или только цвете плаща, даже если вы его выдумали с большой кровью и считаете, что именно это э, образующие параметры. Добавьте там сажение, у него косая в плечах или сколиоз в крайней степени, добавьте, я не знаю, описание каких-то еще дополнительных деталей, татуировки, веснушки, нос с картошкой, что угодно, сыпьте деталями, пока не надоест, пока вы не увидите, что все, как бы, есть, есть лимит. Все сразу, каждому персонажу, конечно, не надо, уникальную форму бороды каждому выдумывать вас не заставляют, ну, если это не Дварфы, конечно. Но где остановиться, это вам самим виднее. Я как бы какой-то там дядя из интернетов. Меня может и не существует вовсе. В описаниях локаций тоже не забывайте про разные органы чувств. Глаза это не единственные из них. Используйте запах, цвет, звук, что угодно. Чем больше, тем лучше ощущение нахождения где-то там и тем глубже вживание. Это все тоже исследовалось и этим пользуются, скажем, те же самые психотерапевты. Профессионально. Кроме этого, не топите, пожалуйста, игроков метафорами. Ах, эти бездонные голубые глаза, подобные океану, и волосы длинные и шелковистые, как, как воды горные речки, и цвета ночи, и голос подобен пению птиц, оставьте уже этих павлинов в покое, и помните, что лишняя аналогия всегда выглядит, как шуба, заправленная в трусы. И лучше описать явно и точно чем рассыпать аналогии, которые непонятно к чему, каким образом в головах у ваших игроков будут приводить. Выдумывайте новые метафоры, если хотите. Это всегда лучше, и используйте их довольно э, довольно скудно. Пользуйтесь книгами-сборниками, всяким там словарем сравнений. Э, вот он, у меня такой словарь сравнений русского языка. Э, сборниками поговорок, их э, очень много. В-четвертых, не сравнивайте описываемое с чем-то известным. Это просто ваша лень, вам это советует. Слушаться ее не надо. Если описываемый персонаж похож, я не знаю, на Шварценеггера, то не надо это произносить вслух. Сделайте так, чтобы это стало понятно из описания. <скох> в крайнем случае, верните что-то про там одежду и мотоцикл. Дайте игрокам свободу сделать собственные выводы. Не связывайте раз и навсегда модуль, который вы, скажем, записываете, с тем моментом, в который вы его записываете, с фильмами и мемами этого месяца. Все забудется, опираться на это нельзя. Если вы хотите сделать своих эльфов, скажем, ацтеками, не произносите это вслух. Просто раздайте им макуауитли, обвесьте их золотыми украшениями э, сверху донизу и добавьте перьев в головные уборы. Раздав дварфам сюрикены и закутав их в черные шарфы, вы куда эффективнее и эффектнее добьетесь образа ниндзя, чем фразой «ну это, ну в общем они такие ниндзя». Пятых. Используйте четкие и точные слова. Выбирайте и подбирайте глаголы и существительные. Есть замечательные книги, которые могут вам в этом помочь. Вот, скажем, словарь синонимов. Знаю, открываем на случайном месте. Крик. Вопль. Вскрик. Рев. Гам. гоман, Оранье. Никогда раньше не слышал. Гиканье. Покрикивание. Гвалт. Галдеж. Ну и так далее. От группы гоблинов может, скажем, стоять гвалт, поток крыс будет повизгивать, гномы будут там галдеть перебой. сфинкс будет оглушительно реветь. Не бойтесь расширять свой активный словарный запас, даже если вы этого не делаете в ежедневной жизни, в фэнтезийных ролевых играх, это традиция, заложенная еще Гарри Гайгаксом. Откройте любую книгу с описаниями, к которыми он приложил э э руку. Опять-таки, открываю на случайном месте. «Адские псы». Окостенело белые псины с синими глазами. Окостенело белые, понимаете? Там э, рядом с ними разочарователь, дизенчантер этот. Тщедушное верблюдообразное животное с длинным подвижным мускулистым хоботом. Не знаю, что-нибудь из другого места. Гримлоки. Эм, их глаза пусты и незрячие. И так далее. Все э, хардкорные, олдскульные монстрятники, они забиты именно такими вот описаниями. Это тоже были люди, которые сидели со своими бусурманскими э, по языку, но все-таки словарями синонимов и э, подбирали какие-то странные комбинации, какие-то новые выдумывали метафоры, какие-то э, какие находили новые способы сказать, что кто-то зашел или что кто-то выглядит страшно или что кого-то надо бояться. Также делайте его. В-шестых, будьте точны и заливайте, опять-таки, игроков деталями по уши. Не цветы, просто там вот вы вышли на э, поляну и там цветы. Не цветы, а там ромашки сразу или хризантемы, не знаю, погуглите, что там расти должно. В Википедию сходите, узнайте, это все очень просто. И там не просто, я не знаю, с архимагом персонаж сталкивается на лестнице замка гильдии магов и алхимиков, с архимагом, у которого в руках посох, там, в форме напоминающие коромысла, на пальце у него перстень с узумрудом, на ногах тяжелые сапоги, забрызганные едва дымящейся синей жидкостью и так далее. Часть из этих деталей важна. Раз он не в домашних тапочках, а в сапогах, значит, он не на лекцию идет и не в библиотеку гримуары сдавать, а с миссией или на миссию и так далее. Другая же часть просто поддержит желанный тон. Жанр, антураж и настрой. Учитель из какого-нибудь там Хогвартса, он будет одет в темно-синий островерхий колпак, а не в красную, я не знаю, кепку с вышитой надписью «Вернем величие волшебной Шотландии». Особенно в начале игры это страшно важно. Как игры вообще, как, и, когда игроки вас впервые, в первый раз видят, так и игровой сессии, когда одной из ваших задач является затащить игроков Обратно внутрь игрового мира, засунуть их туда, заставить их дышать тамошним воздухом и жить тамошними жизнями. В седьмых, разнообразие, длину слов, фраз, оборотов, меняй, меняйте темп, что угодно. Монотонный рассказ воспринимается всегда хуже, чем разнообразный. Готовьтесь заранее, делайте заготовки. Совершенно так же, как у вас, как у опытного ведущего должен быть под рукой там список подходящих имен персонажей и несколько набросков персонажей с, бо... с боевыми параметрами, которые можно легко там подхватить и вставить э, на игру понадобится. Также у вас может быть и листик с удачными описаниями, из которого вы будете брать потихоньку, что вам подходит. Какие-то описания, которые я не использую слишком долго, я их записывал в, в отдельный блокнотик, и когда нужно получить какой-то толчок для чего-то, э, то открываю эту книжку, на, эту блокнотик на случайном месте и чего-то оттуда читаю. Э, восьмых уже. Учитывайте призму персонажа. Каждый человек, когда он сталкивается с кем-то или с чем-то, он может там пожать плечами и пойти дальше, а может и запомнить это на всю оставшуюся жизнь. Если это дворф на корабле, то, я не знаю, фигово знает, какие там штуки над головой, все скрипит, все шатается, того и гляди, развалится, надо будет домой по дну потом идти. А если это матрос по квенте, то вам должны быть нечужды термины, типа рангоута и такелажа, и вы должны быть готовы отдать кормовые боковые топ горделя, паруса поднять. Задумайтесь всегда, на что обращает внимание персонаж, то вы должны описывать больше. Какими словами он описывает происходящее, знает ли он термины или это просто там штуки какие-то, и как он относится к этому объекту. Эм, нужен пример. Но вот, скажем, если вы описываете, как выглядит учитель персонажа, то описание будет сделано совсем в другом тоне, чем описание, скажем, там соседки или дочки соседки. Даже если объективно учитель выглядит как соседская девочка, описание само будет идти совершенно в другом ключе. Хорошие образцы хотите, если того, как персонажи вообще там общаются в совершенно разном стиле друг с другом, почитайте того же Роберта Джордана, а, ну из фэнтезийных. А из наших замечательный в этом чуть менее фэнтезийный, но все-таки хороший писатель Борис Пастернак. В девятых, лучше меньше, но лучше, чем больше, но так себе. Не нужно дотошно описывать форму носа каждого персонажа, запах в каждой комнате подземелья и указывать породу древесины для каждого сундука. Это уже не только описательная сторона, но и, собственно, дизайн персонажей и локации. Об этом, об этом я в этот раз не успею. Но пробуйте, старайтесь, учитесь, я не знаю, учитесь у того же аниме. Как бы вы ни относились к японской анимации стилистически, с дизайном персонажей у них там часто все очень и очень хорошо. Они в этом профессионалы. И всегда открываешь, у одного персонажа там синяя борода, другой с красными усами, еще один с клювом, двое близняшек, шестой там кентавресса с вот такенным бюстом. И каждый узнаваем с полуслова, с полувзгляда, с силуэта. Готовьте все эти вещи заранее, оно окупится. В десятых, очень важный момент, не забывайте о динамике. Описывайте вещи, которые происходят, которые имеют начало и конец, которые меняют окружение. Пусть это не просто будет там старый сундук, который где-то там стоит, а пусть из-под него там начнут разбегаться тараканы и сороконожки, или там стены начнут стенки начнут кроши, крошиться под пальцами от первого прикосновения. Если в комнате прописано или накидалась, я не знаю, тройка гоблинов и сундук, они не обязаны сидеть сложа руки или там играть на этом сундуке в нарды. Они могут взвизгнуть, отпрыгнуть от сундука, который пытались открыть последние два часа гнутой ложкой, и испортили, кстати, замок, и убежать прочь, зовя старших на помощь. Если это озеро, то по нему может там плыть лодка или монстр какой-нибудь. Если долго находиться на свежем воздухе, может пойти дождь или разыграться ветер, или еще что-нибудь. Если допоздна сидеть в библиотеке, там могут догореть все свечи. Не бойтесь динамических элементов, наслаждайтесь ими. И, наконец, в последних... «Выдавливайте из себя шаблоны и клише, как Дерра выдавливают из себя раба, по капле, но неустанно». Еще Оруэлл, писатель, советовал, «Не используйте метафоры и сравнения, которые вы уже где-то видели». Из более недавних у Вишневского, у нашего Владимира Вишневского, вышла книга «No House», которую почему-то в интернетах очень трудно найти, но книга вообще хорошая, я купил на его концерте. Он там ратует за дебанализацию шуток. За то, чтобы сжечь, наконец, синим инквизиторским пламенем такие всякие, я не знаю, «хочешь жить, умей вертеться», и «какие люди без охраны» и прочие бандитские пули. И здесь он, безусловно, прав, но здесь нужно следовать его советам аккуратно, потому что некоторые из заклейменных выражений уже стали мемами и вызывают какой-то какой типаж. Скажем, если вы скажете «вас много, а я одна», то это сразу вызывает такой стойкий типаж советской библиотекарши или там сотрудницы общепита, который может где-то гармонично вполне заиграть. В такого рода типажах ничего плохого для вас, для ролевиков нет. Плохо, когда там, не знаю, каждое прилагательное или каждое уточнение в устах мастера обращается в, не знаю, наши доблестные герои, наши доблестные эльфы и так далее. Это пример из жизни. Меня поводил как-то мой бывший игрок, все было там хорошо, сюжет и все такое, но только выражался вот он русским языком таким вот образом. И эту доблесть я запомнил на всю жизнь и пронес это травматизировавшее глубоко у меня воспоминание через десятилетия. По возможности избегайте этого. Итак, давайте подводить итоги. Описание можно давать только самым известным, э, самым важным элементам, но это будет сближать настольную ролевую игру с компьютерной, в которой возможности э, для интеракции точно ограничены. Можно давать их пассивно в ответ на точные вопросы игроков, хоть для мастера это и может оказаться скучновато. Можно засыпать игроков описаниями всего и вся, чтобы они не видели разницы между теми элементами, что мастер сразу задумал как интерактивный, и теми, с которыми игроки могут взаимодействовать по собственной инициативе. И, наконец, можно давать возможность игрокам делать описания самим. И насколько и, ну, несколько таких возможных причин я назвал. И затем было 11 советов по собственно созданию таких описаний. Описывать вещи, а не эмоции. Использовать весь спектр органов чувств, заменять метафоры физическими описаниями, избегать объяснений по аналогии, подбирать точные слова-синонимы с нужными коннотациями, уходить поглубже в детали, тоже 6, разнообразить слог и темп, учитывать ракурс персонажа, его взгляд на жизнь, качество ставить всегда выше количества, описывать динамические моменты и избегать лише. Думаю, вам было полезно. Мне во всяком случае будет. Смотрите, был рада Если понравилось, увидимся.